Короче, полковник Сандерс воскрешает динозавров. Они как двухметровые цыплята. Знатно раскошелился. Ньюман крадет зародыши динозавров ради пожизненного запаса шоколадок. Тирекс сломает забор. Прячьте детей и жен. Пока адвокат какает. Пресвятая Богородица, убери зубы динозавра от моего лица. Гран с детьми веселятся, лазя по деревьям и играя с 60-тонным монстром, как со щенком. Нет, пущио! Хищники сбегают, съедаются ми Джея. Держитесь за стулья! А крокодил Данди такой Пристрелите ее! Лекс и Тими пытаются спрятаться на кухне, но ниндзя-скиллы ходора. Ходор! Никакой ложки нет. Их зажимают хищники, пока Тирекса не осеняет. Ах да, я же Тирекс! Нет! Да пошло оно! А, вон, это просто чайки. Динозавры, динозавры!